Добрый день, Беляев Валерий Андреевич, директор ООО ⁇ «Цветущий сад ⁇ Мы находимся сейчас около водохранилища, которое было построено из-за в эксплуатацию в декабре 2019 года. Строительство ведется двумя очередями. В данное, мы видим, это реализована первая очередь водохранилища на 2500 тонн вместимости яблок для хранения. Данное строительство велось с использованием металлоконструкции и в ВСО. Металлоконструкции были поставлены все в срок ну, и также смонтированы без особых сложностей и, и тоже срока. срок. Хранилище сейчас в первую очередь включает 12 камер камеры есть двух типов, двух размеров 200 тонн и 180 тонн хранения яблока холодильное оборудование у нас стоит итальянское оборудование яблоко хранится довольно таки с применением еще обработок smart fresh фитомага практически храним до мая месяца. Построенным зданием, построенным хранилищем довольны. Для нас главная цель ⁇ это чтобы яблоко выращенное поместить на хранение, чтобы оно хранилось, имело хороший товарный вид и максимально долго.